И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, и мы с вами начинаем GTA 5, точнее продолжаем, как бы проходить, но ну, на этот раз это миссия Майкла, это ну сам богатого из вот, из, из, из из из этого, из, вот сам богатого, который не про не потратил все свои деньги накопленные. О. Один, пятьдесят, когда сходил прыжков, осталось. Ребят, ну, вот. Собственно. А, ну, взорвалось, ну и Мне все равно. Лос-Сантос с надо будет заехать потом. но у меня всего лишь... У меня денег, на, на самом-то деле, не хватит, наверное, даже. Короче, право направо едем на.. И едем на правую сторону, короче. Потому что эта тачка не.. Она красивая, она как у вин на Едем на правую сторону, короче. Так, на эскип, так. Мы едем туда или не туда. Так, нам нужно вот отсюда до вот добраться. Вот до вот личный транспорт. Тут вот до а вот этого местачечка. Майкл, вот до а вот это место. Рокфорд Хиллс Это семь метров на дурнем море. Поднимаемся тут наверх. Майкл по идее купил себе стриптиз тут, теперь он единовластный власти властитель этого города. Нафиг. Прошли мы с вами миссии этого. О, Сандс Кастинг, кстати, тут рядом есть. Почините мою тачку, отфиксите е, а? Я в лос Santos Кастом сейчас заеду, вот здесь вот. Ой, меня, мне страшно, мне пропадают текстуры. Ну, так я на самом деле надеюсь, знаю, что игра не новая, она, да и тем более старая, е тоже не назовешь, но она уже очень давняя, точнее, давнишняя. И тем более у меня очень давно планы были на эту игру поиграть немножко в нее. Ай, -а -а, не тут ехал блин. Лос-Сантоска нужно. Вот, вот нужно вот сюда вот заехать, не... А чё тут лос с Кастом так не работает, что ли? Чё? Чё, блин? упал не понял. А тут блин, работает. Браваду га гаунта. Гаунтлет. Ремонт за 420. Я м тормоза. Эм, полуспортивные тормоза за 2000 купить на Enter. Эм. Блин, там не, не надо, собственно, их. Двигатель не нужен мне стоп-клаксон. Не мне фары, ну, собственно, фары, неоновый набор, наверное, не-не-не-не, короче, я просто на починку ехал. М -м, подтвердить. Ну, я просто, получается, на починку, что ли, ездил. Едем опять же к Майклу домой к нам я бы на самом деле поступил бы если будь бы у меня миллиард миллион долларов даже миллион миллион рублей я бы не стал бы их растрачивать деньги пустую я бы взял бы этот миллион ну и все ничего бы с ним не делал просто положил бы на счет на себе на карту на ну, так как я с Бером как бы пользуюсь я положил бы его просто на счет себе в карту с ну и все и ничего бы даже не делал вот тут корт. Майкл. Майкл миссии будут подсвечены М. м -кой. Тут самый богат только тачки есть. Чё ли? Блин, так где Майкла? Майкл, где у тебя гараж? Я чтобы машину поставить, или у тебя такого нету? А мы, наверное, не поставим Майкла гараж. Пусть он ездит тут и Это дом Майкла. Здесь можно сохранять транспортный средств, паркуй их в гараже. Ну хорошо. Вилла Дель де Майкл. Понял. Майк, Чё? А? а. Так, не понял, что это, блин. Машина моя точила. Где? нет стоп посмотрим на иски так мы добрались до сюда вода дома майкла Теннис, теннис, теннис, теннис, теннис, теннис. Тенниса сколько много. Ту слово все обожают теннис в этой игре. денежки я подарок что ли какой -то. или это бомба а это комната дочки Майка. в комнате сейчас к цена пошла кстати в одной из этих комнат есть пасхалка это дата выхода GTA 5 Наверное, GTA 6 в доме Майкла. Это а твой кай, просто дик так, диктатор какой-то. Почему нельзя так-то? Ему нельзя остаться на ночь. Он бродяга, ну и, господи, я понимаю, что ты скажешь. Ну что, он же не будешь. <смех> господи, да плевать, все равно не ты слышишь. Мне все равно. Господи. Отнись, несу нос, мои дела. А ты просто лези за языком. Я позову твоего отца, и он одержит твою задницу. Так да ты в группе меня загонишь быстрее. Ты меня загонишь. Не для этого тебя. Короче, ребят, и это история Майкла.